И рада себе послать. Я вниз, но не поражен, я знаю, радость, не победит. И все, что Иисус обещал, устоит, Его радость будет силой моей. Меняю печали, меняю болезни, я избавляюсь от них, ради Поздравляюся, церковь! Меняю позор свой, меняю судьбу, Я исправляюсь от них ради да, радости Господи. Скажите вместе! Я имя